Привет, друзья! Вы на канале кулинарим с Викторией. Сегодня готовим эклеры. Эклеры – это пирожные, которые готовятся из заварного теста, с заварным кремом я буду готовить шоколадный заварной крем и сверху они обмакиваются в шоколадной глазури получается очень-очень вкусно сначала приготовим заварное тесто для эклеров для его приготовления нам понадобится в равном количестве вода молоко можно использовать что-то одно сливочное масло яйца соль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 500 мл молока ставим на небольшой огонь и доводим до закипания. В миске смешиваем 2 желтка, можно использовать 2 яйца. Добавляем щепотку соли, 90 грамм сахара. 2 чайные ложки экстракта ванили и 60 грамм крахмала. Добавляем 1 четвертую часть горячего молока, перемешиваем и возвращаем яичную массу в оставшееся молоко. Ставим на небольшой огонь и провариваем до загустения. Готовый заварной крем перекладываем в отдельную емкость. Сразу добавляем в него 60 грамм сливочного масла, 2 столовые ложки темного какао, и уже остывший растопленный шоколад еще раз перемешиваем и даем крему полностью остыть более подробное приготовление этого крема вы сможете посмотреть на отдельном видео ссылочку я вам оставлю в описании затем с помощью острого ножа делаю боковые надрезы в эклерах и начиняю их подготовленным шоколадным кремом это очень удобно делать особенно тем у кого нет специальной насадки как у меня Убираем эклеры в холодильник до полного остывания. И пока приготовим шоколадную глазурь. Для глазури соединяю шоколад, молоко и сливочное масло. Ставлю растопиться короткими импульсами в микроволновой печи. Перемешиваю. Вот такая консистенция прекрасно подойдет. Осталось самое простое. Окунаем эклеры в шоколадную глазурь и аккуратно перекладываем их на силиконовый коврик. Затем убираем их в холодильник, чтобы шоколадная глазурь схватилась. Храним эклеры также в холодильнике. Дети были в восторге, у нас эти эклеры вообще ушли на ура. Обязательно приготовьте и попробуйте. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.